Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Яриков. Я автор и ведущий проекта «Обмани мошенника». Завтра, 27 февраля, ровно в 15.00, я жду вас на своем двухчасовом марафоне по разоблачению мошенников на канале YouTube «Обмани мошенника ТВ». Мы завтра подробно разберем все мошеннические группы, а также увидим и разберем мошенников, их мошеннические действия. А также я отвечу на все ваши вопросы». Двадцать седьмое февраля в пятнадцать ноль двухчасовой марафон по разоблачению мошенников. Приходи, будет интересно.